У нас считают, из Украины, mm -hmm. у нас считают, что вот э, эту партию э, Родина и потом Справедливую Россию сделали как такой похититель голосов у людей, которые, э, которым не нравятся, которые скорее туда более э, имперцы-консерваторы, чтобы они не голосовали э, за, там, условно, за, за там, Зуганова или там еще там за кого-то, да, чтоб они их, голоса отдавали той же такой вот условной коалиции номенклатуры наверху, да, там угу. ребят, которые все другие. Ну мы вас поняли, короче. Вот. Они создали, то есть она должна говорить то, что думают э, люди, которым не нравится то, что делает правящая верхушка. И вот я случайно вчера... Слушаю этого Шевченко, который для меня раньше работал на Зюганова, я не знаю, может сейчас поменял. И он говорит вот именно те вещи, которые думают люди уже, которые не согласны с генеральной линией. Вот, что зачем нам вот эта война, она вот тогда не нужна. Mm -hmm. Дальше я периодически слушаю справедливоросов, они нет, они ультра, ультра, супер, дупер, патриоты, за замочим хохло, все правильно. То есть сейчас они эту функцию потеряли, э, ловить голоса вот людей, которые уже думают по-другому, из консервативного лагеря и переманывать на себя, чтобы не запустить в Думу э, да, слишком много голосов, там, вот, слово ⁇ Вазигановый ⁇ чтобы не прорвался кто-то из каких-нибудь лимонов. Я скажу, что -то, что -то. чтобы вам не головы не ломать над этим всем. Цирком. Да. Вот. Голоса все равно рисуют, в конце концов, какие, какие им надо. Это чисто цирк, чисто для выборов, для тех, кто на выборах ходит. Все, не более того. Как проголосуйте вот вам весь спектр? А такие есть вот такие, синие, зеленые красно оранжевые фиолетовые Вот голосуйте, пожалуйста. Кого если, вам надо? Все, не более того. Если, если двумя словами, то все это называется политический театр. Все. Угу. Театр-театр, но им же нужно какую-то и работу да, проводить, чтобы все же... Мне кажется, Раб... у них это вообще дав давняя техника. Так, пожалуйста. Да. пожалуйста. Не, а подождите, а нам что с этого вообще? Танидзе. Танидзе. Псевдоним, правильно? Да. Э -э так. Грубо выражаясь, нам действительно с этого ничего. Вопрос в другом. Технически на сегодняшний день все сделано так, чтобы выборы проходили через электронную часть через оцифровку да, да, да. раз они проходят через оцифровку то по большому счету вот этот вот подсчет бюллетеней вывеска э, так сказать там сколько их там 4 5 10 ли партий никакого значения не имеют то есть я высказываю сейчас свое личное мнение Оно очень просто а подожди очень. Да, давай я договорю без всяких там русских не русских народов вот я договорил. Дальше. Э -э люди пришли, как говорится, положили все эти там свои листочки на считыватели, как они, КАИБ называются. Вот. Их считали, то есть их голоса уже оцифровали. И дальше эти голоса спокойно могут по интернету уйти, целенаправленно на определенный компьютер. Или скопиться на флешки, которые потом привезут в территориальный центр. Подсчетов голосов избирательный территориальный центр. Вот. Откуда, собственно говоря, на каком компьютере там, куда эту флешку воткнут, этого в любом случае никто не знает. А на избирательном участке, где остались бюллетени, собирают наблюдателей перед ними, так и разыгрывают вот этот вот театр. О том, что мы вот считаем. Это уже не имеет никакого значения, потому что э, все эти галочки с бюллетеней уже оцифрованы. И они уже, можно сказать, там. Все. И дальше, кто на каком компьютере, куда их переложат, по какому-то, так сказать, принципу, кого больше, кого меньше сделают, это уже, как говорится, будет сидеть человек, рядом с ним будет определенный наблюдатель, наблюдающий, вернее, контролирующий процесс. И будет указывать, как что делать. Ну, а в итоге, в итоге получится в любом случае решение тех, кто принимает решение. Поэтому говорить про выборы вообще не имеет смысла. Вот, ну, незачем уже. Вернее, смысл-то есть с их стороны. Я понимаю, что с их стороны есть. Ну, а э, просто, так сказать, избирателям нет, не, незачем уже вообще принимать участие в выборах, если они, собственно говоря, вот таким образом могут поступить. А чисто технически это все возможно. Я думаю, тут нет противоречий. Все. Да. Угу. говорите, пожалуйста, Да я просто хотел согласиться, что мы действительно так думаем, что вот, ну, как бы, расхват такой, что если ты не видишь, кто нажимает кнопки и, как бы, нет прозрачности, то что чего угодно может произойти. Э, ну, я думаю, что про проводятся параллельно два процесса. Один процесс, чтобы все было четко и написали столько голосов, сколько надо и чтобы все электронное голосование сделало так, как надо. Это, это понятно, один процент контроля уже не, непосредственно в точке концентрации всего внимания, всего народа, это выборы, когда люди больше всего внутренне мобилизуются под этот процесс. Это понятно. Но параллельно, я думаю, идет большая работа, все же, чтобы подавляющее э, число людей в России чувствовали, что их мнение в парламенте... А у вас не так, что ли? Ну, у нас-то я хоть как-то понимаю там процесс, какая партия за что, да, там, там да. Да, блин, да у нас точно так то, же то, люди это. смотрят на это. Думают, что какая-то партия за то или за все. Вопрос технический уже, как он выглядит. У вас, понимаете, вот смотрите, я вот смотрел очень долгое время Ширея Анатолия, как бы журналист у вас такой был, вот. И вот он э, очень хорошо и точно позицию подал всех вот этих политиков э, именно с вашей стороны. Там был у вас Ашин Яценюк и, по-моему, еще кто-то, я не помню, кто второй. И вот он собрал все его выступления на передачах. Там именно по теме была, какая-то тема открывается. И вот на эту тему, значит, Яценюк выступал до того, как он стал там премьером, по-моему, на было. Все. После этого он ему стал премьером, и он выставляет все эти видео, которые там он уже снимал после того, как это стал примером, И там получается совершенно диаметрально противоположная позиция. То, что он говорил до тугу, оно совпадало с народом, он сорвал овации на телешоу. И после того, как он стал государственным чиновником там, он начал оправдывать все эти реформы, против которых он до этого был против. И вот, это ж вот, политики, они постоянно ну, так А партии никто, по-вашему, собирает. Кто там находится? Это же, это же самые люди, которые прорываются во власть. Я про другое. Мне кажется, что если исходить из того, что условный Зюганов, который, конечно, уже это не коммунистическая партия, это уже такая довольно-таки буржуазная партия с, да, с личными предприятиями. Но если они действительно, а мне кажется, что они действительно, по крайней мере, в некой очень мягкой, но оппозиции, значит, правящей верхушке. Почему? Потому что раз Ходорковский в них вкладывался, пытаясь из них сделать деятельную оппозицию, значит, что-то они там понимают, да, внутри как у них весь пассианс разложен по стороне. Вот. Если они говорят вещи через вот этого Шевченко, бывшего вашего политического пропагандиста, которые не освещаются также партией «Справедливая Россия», значит, Крем должен создать такую партию, чтобы она забрала часть голосов вот у этих мнений, которые сейчас говорит Шевченко. То есть он должен создать новую Вопрос партию, новую Вопрос. А вот нам, простым людям, зачем? А вы не простые, не надо, вот не надо прибегать. Нет, мы простые, мы, рабо мы работаем, мы работаем, на работу ходим. У нас нет, у нас никто не спасирует, мы ходим каждый день на работу. Нам Все. вот от этих вот от эвакуарных игр, которые они там вот, значит, они сейчас вот этих голоса берут, вот этим отдадут, этих сюда переманить, этих сюда перетащить. Вот мы что с этого вообще вы иметь будем? С, с этих знаний? Мы Нам... украинцы должны поддерживать демократические течения в России, да? И мне, чтобы, вот, например, объяснять каким-то вам знакомым, ты знаешь, вот есть, ты подумал, у меня есть такое мнение, что это вот Липова, это не демократическая партия, это условно свершной да? А это псевдо, чтобы забрать голоса недовольных, но чтобы твой голос был представлен, чтобы ты была спокойна что ты проголосовала, что есть от тебя человек. А вот настоящая демократическая партия, вот эти вот ребята, и чем можешь, например, ну, у тебе было безопасно, ты хочешь как-то помогать, то это должно и там помогать, да? Вот разобраться в этом клубке э, вот этих вот течений. Дело да? в том, что, я вас прибью, извините, вот, вот на мой взгляд, э, вот эти все демократические в кавычках партии, они преследуют одну и ту же цель. Одну главную цель в их жизни – это будет поближе к кормушке и подольше там задержаться. Все. Остальные вот эти словеса, это там тут, сегодня мне э, новости прислали. Там США политик, э, в общем, сказал, что ой, США сейчас в войну с Россией там ввязалась. Ой, сейчас это самое, не дай бог, что случится, ведь Китай в плюсе будет. Вот, от этого. а США потеряет, там, значит, доллар рухнет, там, генеральный мировой валюты и так далее. Ну, в общем, я так грубо очень говорю. Вот у них тоже начинается вот своя внутренняя вот эта дрязга. Она республиканец, Байден у нас демократ. Мы можем рассуждать, что это ему в пику, что сегодняшний курс президента, он э, плохой. Значит, надо поддерживать, значит, этих э, республиканцев, потому что они-то знают, что будут делать. Но парадокс в том, что какой бы президент ни был, все равно там где-то войны все время шли и идут, и постоянно вот эта заварушка... То есть политика США в этом плане не, не прекращалась ни на секунду. То есть картинки меняются, а в том же направлении чешет. <реклама> так же <реклама> и так же здесь, так же и у вас. вас Меняется... Поменяется только единственное, что верхушка этих, так называется, правящих олигархов и все были одни стали другие были ориентированные в сторону допустим э России стали ориентированные в сторону Запада кто? кроме ну, Януковича который просто сходил свою жопу не хотел он, понимаешь он не переизберется и поэтому хотел слить ну, ну, какая себя какая кто разница? был пророссийский К Кравчук который объявил незалежность? Кучма, который сделал совсем другую систему образования после. Сравно, у них были России, торговые соотношения, по крайней мере. А, а, вот, а После, а после когда пришел к э, власти этот, кто там Порошенко, все диаметрально началось. Вот это, оно, конечно же, все дела они шли. Завод в Липецке как работал, так и работает. Я не знаю, посчитаешь день или, да, или нет? нет. Порошенко пришел после 14-го, когда уже ну, какая не разница, напала. Какая, когда напало? Ну, когда не напала, Когда напало? Так, так, э, подожди. Не ввязываясь в это, когда пусть она там, Татьяна, если считает, что напала, это ее точка зрения. Ну ладно, хорошо, не будем. А... Вы, вы, вы первую причину немножечко путаете. Вот. Потому что и надо даже возьмите календарь, откройте и посмотрите. Что вот. менялось в США, да, когда происходит смена республиканцев и демократов? Я тут согласна вот с Робинсоном и Асим Глуп вот книжка «Почему эти страны странно, когда бедные» мне очень понравилась, она мне перекроила головенку, вот реально перекроила, довольно взрослом уже возрасте, я такие вещи не забываю. У них меняется то, какая технология лоббируется больше, старая или новая, да? И технология вот, чего? Значит, ну, республиканцы у нас до сих пор, это нефть и машиностроение, это более старшие технологии. Да. Вот МАК, куда вписывается, вот, уже интересно, они должны приходить тоже постепенно новые. А э, банки, IT-сектор, новые технологии сейчас лоббируются через демократов. Следующая новая технология, это будет связано с искусственным интеллектом, повышенная роботизация, опять будет лоббироваться через республиканцев, и уже за республиканцами будет... То, что они будут продвигать и улучшать инфраструктуру, Внешняя политика от этого Соединенных Штатов меняется? Меняется, потому что э, глобали мы, мы глобалисты или меньше глобалисты. Потому что для банков нужна безопасность, нужно, чтобы пошел бизнес, нужно, чтобы не, контракты не срывали, чтобы люди жили спокойно и работали. Если демократ, они будут вкладываться больше в ну, флот. Безопасность на глобальном уровне планеты. Ну понятно. В старых технологий, видимо, логика немножко по-другому. И вообще высокая цена на нефть не так уж и плохо. Так что там пусть Путин где-то там устроит очередную войнушку возле нефтяной страны, чтобы там она не могла экспортировать нефть, и нефть была подороже. То есть где-то их интересы могут сходиться. Ну, а ну и... то есть, как бы, внешняя политика, как она была во это, воинственная, так она осталась, кто бы не был в власти, правильно? Ну, просто по технологиям, как вы выражаетесь, может что-то меняться. Я вас правильно понял? Ну, слава богу, иначе мы бы уже давно были оккупированы Москвой, ребята. А так, хоть кто трошки что-то поставляет, так хорошо. Да и хвап же за них платить потом, что какая родина то Ну, то вот такое дело. Понятно. Короче, получается так, Татьян, Пока вам все это дело, вся эта каша не надоест, вся эта возня, вы так и будете за все за это держаться. И рассчитывать, что кто-то там вам что-то сделает, поможет. Угу. Вот в чём В чем я, лично я сильно сумлеваюсь. Вот. Так что. И сочувствую вашим ожиданиям. Ожидать вы можете. Результат только будет никакой. Для обычного человека, естественно. Ну, правда, понимаете, мы, мы, мы, же, мы же фермеры, мы же хуторяне по ментальности украинцы. Мы не ожидаем, мы делаем. Получится, не получится второй вопрос. Но мы ничего не ждем. Я технарь. Вот я четко знаю, что те или иные вопросы надо действовать, вернее, решать в соответствии с теми или иными нормативами. Никак по-другому нельзя. Если будет нарушение, то, грубо выражаясь, будут проблемы. Если вот сейчас, например, я уже с прошлой недели, так сказать, оказываюсь в комиссии там, в связи с тем, что изделие, неважно какое, короче, его после сварки ведет. Вот. и ничего они не могут сделать, причем вроде как бы делали, вроде как бы все нормально было, потом вдруг какой-то период там начинаются вот такие срывы. В чем дело, почему? Так вот, если происходит нарушение каких-то технологий, технологии они везде есть. Вот, и в межчеловеческих отношениях, и в семейных тех... отношениях, и в политических отношениях есть определенные... Как говорится, закономерности. Они должны выполняться. И методом проб и ошибок в этих вопросах действовать нельзя. Это бесполезное занятие. Только проблем себе создаете. И все больше и больше, скажем так, отрицательных вещей оставляете своим же, своим же детям и внукам. Вот и все. Это немножко перекликается, вот есть такая теория, сейчас фамилия, наверное, не точно, Холдикса, о том, что демократические Давайте без фамилии. давайте без волна. фамилии, а по существу, что именно да. и о чем там? Есть такая теория, она периодически вспоминается, то есть, может быть, она не доминирующая, но она Что важна. именно она говорит? влияния распространяются, как волна, и первая волна уходит назад. То есть, например, да, вот получилось в какой-то стране на какой-то период первый раз, и или второй раз себе создать демократический строй, на какой-то короткий период, потом эта волна уходит, опять реваншисты, опять какое-то время авторитаризма. Но после этого будет и третья волна, и, возможно, тогда уже эта страна дольше сможет быть демократической, а может быть, уже и закрепится как демократической. И вот тут без попыток, да... Да, этот раз, может быть, не получится, но попытаться, чтобы для третьей волны было легче, а в четвертую, может быть, вашим детям, да, или вашим внукам, у них уже по по получится закрепить демократию. Поэтому каждый раз попытаться оно неплохо, мы помогаем этим волнам. Ну, я вот то, что сейчас я услышал, я изложу таким образом. Опять, методом случайности, авось-авось, а то, что есть определенные закономерности, их просто-напросто получается или потому что их не хотят видеть, не хотят их знать, или просто-напросто не хотят признавать, к чему это приведет. То есть поэтому, собственно говоря, более молодое поколение этим правилам и законом не учат. Но, собственно говоря, для буржуазных политиков это вполне логично, потому что им умные точно не нужны. Именно поэтому развал в экономике, и на Украине, и в Российской Федерации Там Беларуси еще что-то шевелится Но та же самая Прибалтика развал И Средняя Азия развал И Закавказья развал Так что, увы И это и... я не про деньги говорю Не про денежный оборот я говорю Я говорю про промышленность Потому что без промышленности Страна независимой быть не сможет Все И вот и... По вашему тоже тезису, что мы да, действительно когда-нибудь зацепим мы эту демократию, вот если демократия в том смысле, который мы понимаем мы, она э, целиком полностью лежит в системной плоскости. То есть в зависимости от того, как люди занимаются этим вопросом. Если буржуазная страна называется демократической, прикрываясь какими-то свободами, но постоянно, законодательно эти свободы режет, трансформируют закон, законным способом для извлечения выгоды себя, тебе и, и кажется, что ты свободный человек, а на самом деле ты ну, ни капельки не свободный человек. То, естественно, демократии тут никакой не пахнет. И это просто слово, но это не действие. А если мы говорим о то, том, что каждый человек занимается тем чем, так говорится, должен заниматься. И понимая, что он работает не на какого-то дядю, а работает на себя, не в том смысле, я сейчас про заман занятых или вот я говорю, а то, что если мы являемся сами владельцами средств производства, все люди, и работаем на общем, благо, то есть если ты работаешь э, хорошо, и делаешь свою работу хорошо, чтобы качественный продукт поступил на рынок, ну, блин, это, это слово цепляется в систему распределения, то ты оттуда же получишь тоже качественный продукт от другого человека. И для этого не обязательно иметь прокладку в виде работодателя и так далее, и так далее. И когда мы эти вопросы хозяйственно решаем вместе, выбирая лучших умы, чтобы они, как говорится, решали профильные задачи, системные, и каждый день каждый человек участвует в этом, вот говорят, политика ⁇ грязное дело. И говорят, те, кто не хотят, чтобы люди занимались политикой, они хотели, хотят, чтобы люди сидели дома и никуда не выходили. И были довольны тем, что имеют. Поэтому мы не занимаемся политикой. Большинство, я имею в виду наших трудящихся, а должны заниматься. И когда каждый человек будет заниматься политикой, формой хозяйственной экономики, будет понимать, какие процессы происходят в стране, вот тогда и будет демократия. И когда он сможет влиять на это дело, выбирает депутатов. Не тех, которые ему список сверху сунули, а которые вот живет в его, допустим, на его производстве работы, коллега какой-то, который знает, что за человек, как он работает, про которого известно, как он в обществе себя ведет. Чем вы дышите, от него, как говорится. И ты его можешь посоветовать, посоветовать а порекомендовать как депутат. И его поддерживают такие же люди, как и ты. И тогда вы сможете иметь обратный самый отклик от него. И когда у вас появится не право, а гарантия того, что вы сможете отозвать этого человека в случае того, что он там начал что-то не то в руководстве, там, может как, не руководство страны, а у нас как что исполнительный комитет, то есть исполнять то, что было наказано, то тогда уже будет демократия, а не вот это вот все, бла-бла-бла, а вот сейчас вот у нас какие-то свободы появились, ой, а сейчас вот их нет. но в этом виноваты соседи. А вот там виноваты люди другой национальности, а там виноваты еще кто-то. Понимаете, в чем дело? Это не демократия, это игра, спектакль. Родион, ну, ну... вы хороший человек, потому что вы, каждый же человек судит по себе, правильно? И вы проецируете такую реальность замечательную. Вот я сам ответственный человек, сделаю качественный продукт, дам систему распределения, и мне тогда тоже будет качественный. Вы молодец, Родион, вот. Так система она образуется не, от, не только путем, это же люди должны осознать. Это один толкнуть город не сможет, когда рядом такие же будут люди. Большинство таких людей. А если все общество станет осознанным, то вопросы будут решаться намного легче и быстрее. А оно хочет быть, вы вот знаете, для меня лично основная причина, почему до сих пор у нас дисциплинарно гипсненское, кажется, называется общество, когда людей все же продолжают обманывать реально везде, потому что как бы к правде они не готовы, непонятно, зная правду, не будут голосовать, как бы для их блага. Основная, я вот ищу, когда же это можно изменить, когда нужно людям говорить настоящую правду, да, про финансовую промышленную группу, там, и вот эти, они стараются, там, тоже какие-то плюшки, там, расширение прав, чтобы вы за них проголосовали, но все это делать, чтобы они лучше лоббировали там, интересы свои, там, технологии, но хотят люди, мне кажется, большинство людей, вот, оно просто не хочет заморачиваться, вот оно хочет, чтобы там за них что-то сделали, да, а она, там, Пошла, по, я говорю про успешную страну, например, про Америку, да? А то пошла, поработала там, условно говоря, своя парикмахерская, получила деньги, посмотрела сериальчик, пошла спать, и ей, на самом деле ей не хочется вкладываться в гражданскую активность. А, а куда а, ей а, деваться? Руке, что ли? Ей куда деваться -то? Ну, хочет она, не хочет. Если она не будет включаться в эти процессы, или там он не будет разбираться. Один хрен, вот хочешь ты, не хочешь, вон они есть политики. Что они сейчас делают? Деньги нужны? Что они делают? Повышают всякие акцизы, повышают всякие сборы, придумывают новые, повышают налоги. Для чего? Для того, чтобы еще больше прокручивать деньги. Чтобы финансовый оборот в стране увеличивался, увеличивался, увеличивался. Но людям от этого что? Откровенно выражаюсь, только одно. Повышение тарифов, повышение цен. И нормальные жратвы, образно выражаясь, купить невозможно уже. Потому что кругом только гибрид, только ли хрен его знает что. Ага, со следами всяких посторонних примеси, которые рядом валялись. Я утром, вот в выходные, в течение уже многих лет хожу, покупаю вместе, таскать с теми самыми защитниками, ну, скажем так, именно этой системы, то есть, если они раньше, эти самые бабушки там, ну, я не буду грубо говорить, но были четко за, вдруг в эту субботу или воскресенье я вдруг услышал реплики, они начинают критиковать все это. Вот индикатор. То есть, Значит, окружающая ситуация определенным образом уже воздействует им на мозги. То есть их просто-напросто уже, э, так сказать, э, пенсии Мне это самое, не успокоишь, даже если повысят, потому что одновременно с повышением пенсии повышаются цены. Вот это. Они, вот? Так, а они так и говорят, я слышал, что говорят. Ой, нам пенсию не повышайте, только цены не повышайте, не повышайте. Этого достаточно будет. Пенсии не остается, нам цены не повышайте, главное, больше. Угу. И, а и сейчас... эта схема, и эта схема. Вот у нас есть тут человек, который тоже, так сказать, с Украины. Вот на прошлой неделе я его спрашивал. Скинь, так сказать, информацию, что по чем, так сказать, выросло там. Электричество, ну по газу он скинул. Получается, что 20 или 21 год там, кубометр газа стоил там, 6 гривен. А сейчас он стоит 9 гривен. То есть, рост цен на 50%. И здесь вполне уместно, по крайней мере, я так посчитал для себя, подумать, а как это у нас отразится, куда это у нас развернется. Потому что, так, если не думать, не обращать внимания, то ни к чему, так сказать, хорошему... Короче, меня просто-напросто обрадуют вот эти все политики, которые там сидят в Думе там, или в Совете Федерации, которые одобряют повышение тарифов, повышение цен фактически, оформляют, так сказать, законодательно все это. Они меня обрадуют, но такими вот веселыми, в кавычках, новостями. И это называется сидеть... Моя хата с краю, я ничего не знаю. То есть не лезть никуда, не разбираться в политике. Но непосредственно сейчас, если возьмем тех же самых молодых женщин, девчонок тех же самых, сейчас вот в связи со всей этой внешней политикой картинка развернется м -м, веселая. Потому что они, откровенно выражаясь, больше всех пострадают. Так как потенциальных, так сказать, мужей у них может не быть. Потому что те, кто здесь останутся, грубо выражаясь, те, которые, ну, нездоровы, так выражусь. Или те, которые просто-напросто под определенной а женщины, крышей. женщины российские, они, кстати, проявляли исторически серьезную активность. Mm. И вот когда, если посмотреть трезво, какие именно народные снизу процессы что-то меняли, даже не полностью, а просто корректировали, это были пенсионеры при монетизации, и это были комитеты там, солдатских матерей, это были женщины. Комитета солдатских матерей – самую поганую вещь они сыграли. Самую поганую. Потому что фактически они рушили ту систему, которая позволяла людям жить, быть уверены в государстве, и государство их в тех условиях не, сам, не мордовало, как сейчас. Когда условия изменились, когда ситуация сложилась так, что она стала опираться на рыночную экономику, а это как минимум приход Горбача, так сказать, уже явно, когда он издал указ-приказ о том, что узаканивают этих предпринимателей, то тут все стало, как говорится, все в открытую. Все. Вот так вот. Поэтому в политике все эти солдатские материалы, и все прочее, да, они в этом участвовали, но они ни хрена в этом не понимали, не разбирались. Если бы они разбирались, они бы такую ерунду не творили бы, что они там делали. Да и, собственно говоря, те самые э, офицеры, которые ходили, ходили на службу, если все там 70-е, начало 80-х годов, они ходили в форме на службу из дома во время перестройки офицеры боялись форму одевать. Они форму одевали только уже войдя на территорию воинского подразделения. А, так сказать, до ворот воинской части они шли в гражданке Вот такая вот веселая жизнь была. Че, я не помню, что ли? Ну, у нас такого не было. Я, я немножко этих особенностей не понимаю. Да? У нас было и у вас Но такое. Не... У вас тоже было. Страна была одна, и схема была одна, везде все эти солдатские матери были все, потому что и украинские солдатские матери, и российские солдатские матери, и неважно, там хоть, хоть африканские, в любом случае, все служили, все проходили определенные, так сказать, вот эти вот точки. Все тогда начали возмущаться Афганистаном, но Афганистан задержал лет на 10 минимум, задержал вот этот поток наркотиков, который при открытии границ попёр сюда. Когда, так сказать, Афганистан закрыли, когда советскую власть обрушили, уничтожили, благодаря Горбачёву и всей этой компании. вот, уже в открытую. Вот тогда все это дело понеслось. Мы же никому, мы ни с кем воевать не будем, мы не воюем ни с кем, поэтому мы со всеми дружим. Вот эти, как говорится, друзья. Это как сейчас слушать друзей по интернету или читать этих, по интернету, там, друзей да подружек, которых, собственно говоря, ты в глаза не знаешь, кто это и что это, что, кто там по ту сторону монитор. Но, часто, но, часто но, прислу но прислушиваешься искренний. к их советам. Все, уступай микрофон. Так понимаете, в этом-то и дело. Человек в интернете часто более искренен, чем когда к лицу к лицу нет. гадость он тебе скажет, нет, нет, нет, нет. И нет. Об этом да? вранья, вранья в интернете. В интернете. Офигеть, да? сколько? Офигеть! Да. Причем вранья, вот пятьдесят вот процентов, то, что я э, почитываю по определенной теме, вот пятьдесят процентов единицы, которые, когда я там какие-то реплики вбрасываю единица, собственно говоря, из этого из, из, того, из той массы, Реагирует, в общем-то, отписывается, начинается, как говорится, прямой открытый разговор, но один на один. Вот. И то, не с каждым можно, так сказать, откровенно писать, не каждый э, честно напишет. Есть те, которые просто-напросто э, приходят пощупать, откровенно выражаясь, меня. Вот. Была и такая вещь не раз. Вот. Но те, которому действительно кого проблемы, вот они ищут варианты решения этих проблем. Тут я, собственно говоря, и подсказываю, что да как. Но это лично мое так сказать, дело и личное дело тех, кто пишут. Вот так. Кстати, именно в реальном разговоре врать труднее. Есть люди, которые умеют матерски владеть мимикой, глазами, жестами. Ну, там, понятно, что чтобы не выдать себя. Но да. очень часто неопытный человек в этом плане он э, не сумеет долго врать, он быстро его раскусит. В интернете на это требуется больше времени, потому что в разговоре ты человека, если ты не видишь, то приходится всякими контрольными вопросами его проверять, на ну, состыковки и так далее. И после этого да, как, какая-то картина складывается, еще можно что-то сделать. И то не всегда с первого раза вы сможете раскусить. Это, по опыту уже небольшому говорю своему. У меня опыт тоже не очень большой, но большой, но не очень я наметила, что вот, я согласна с теми психологами, которые говорят, что в обычной жизни, когда мы говорим к лицом к лицу, у нас все равно какие-то маски, корректности, условно говоря, каждый бойца может получить, да, да, какое-то грубое выражение. И он, мы стараемся острые углы обходить, вот. и условно говоря, когда вот посадили Мишу Саакашвили, а я фанатка Миши Сакошвили. И когда его посадили, то, когда я разговариваю с ненормально горячим сторонником Порошенко, есть же нормальные люди, которые голосуют в Порошенко, а есть же да, заинтересованные, то в реальной жизни он что-то так скажет округленько, чтобы все было приятненько в интернете. Он мне в лицо скажет все, что он думает, да еще с эпитетами. Да, это, за это я ценю интернет. Ну, Нет, ты... но каждого идиота, который может вас оскорбить, вы тоже цените? Да. что ни за что. Нет, ни за что не за что-то неинтересно, а когда за что-то интересно. <свят> <свят> я сочувствую тех, честно говоря, Татьяна, с кем ты разговариваешь. Да меня банят постоянно. <свят> <свят> вы добрые люди, вы меня терпите. Зна Спасибо. Знаешь, я тебе скажу так. Вот 2014 год, 2015 год. Была такая программа, Red Cool, китайская, которую потом штаты запретили, заблокировали они. Так вот, в этой программе один, так сказать, мужичок со Львова все, бегал по разным группам, вот, тоже жаловался, но потом нарвался, так сказать, на нашу небольшую группу, и он разговаривает и что-то ожидает, вот чувствует, что что-то он ожидает, что-то ждет. А потом он и проговорился. «А чего вы не ругаетесь?» Ну, и так как я ему общую, так сказать, чтобы понять общую картину, вопросы задавал, «А почему ты со мной не ругаешься?» На ему ответил. Я говорю, «Знаешь, я, говорю, я не вижу э, нужды с тобой ругаться, потому что зачем впустую, э, так сказать, трепать нервы, тратить время, эмоции, зачем на все на это пускать?» Вот, грубо выражаясь, я тебе скажу просто и ясно. Я говорю, «Я с тобой ругаться...» Мне это незачем. Я говорю, но учти. Вот встретимся мы в полях Курской области, если в девятку я всегда попадал. Поэтому ты это учти. Вот и все на этом. Но когда он попал под Донецк, когда его там, так сказать, все это встряхнуло, когда он увидел все это куски мяса человеческого, когда он весь этот запах прочувствовал, вот тогда прям по голосу он позвонил, и было слышно. Вот чувствовалось прям, что в нем все дрожит. Да, по голосу очень многие вещи, особенно вот так с опытом, да, ты по голосу слышишь. Но у меня опыт и большой. Я не считаю, что нужно человека слушать примерно. Человеку. У меня опыт большой по сети, поэтому вопрос очень простой. Ну, очень простой. Ничего тут такого сверхсложного нет. Поговорить с человеком, понять его позицию, если оппонент, так сказать, согласен понять и мою позицию. Значит, мы, как говорится, можем, по крайней мере, не ругаюсь, не матерясь, остаться каждый на своем. Но ты высказал свое, я высказал свое. Не сошлись, не сошлись. Грубо выражаясь, ты на моей площадке. Ну, дальше как хочешь. Хочешь, заходи, хочешь, не заходи. Дело твое. Дело твое. Но запомни, я вот от этих, так сказать, от своей вот этой вот, в нашем случае, политэкономической позиции, и я не отойду. И те, кто здесь, так сказать, присутствуют, они тоже от этих позиций не отходят. Я поэтому... каждые пять лет полностью, По... а каждые десять лет просто радикально отхожу, вот просто меняю. Ну, вот поэтому... Ну, может, у вас, может, у вас хобби такое? мы откуда знаем. Нет, но если докапливается какое-то количество, понимаешь, данных, которые так, я Так, могу свою... я пошутить? Да, надо менять мнение, что... Могу делать? я пошутить, Татьяна? Пожалуйста. пожалуйста. Только без обид. Так вот, обид, это говорит вот о чем. Насколько неустойчивы сегодняшние современные женщины. Вы знаете, я занимаюсь TRX-петлями, они дают балансировку кора. Люди приходят, я уже не хочу отвлекать внимание на свои посторонние вопросы. Вот. Единственное, что я косвенно хотела, уже не по нашей теме сказать. Вот Вы сказали, делать нужно по технологии, да? только по современной технологии получается продукт заданного качества и стандарта. Но вы знаете, вот в связи с этими новыми изменениями в мире роботизации. И вот э, я буквально сейчас собираю литературу хорошую, которая описывает, как приспособиться в этом меняющемся мире, который Нет. меняется радикально. И если раньше, например, конкуренция была в пределах одной экосистемы, кто лучше выпустит телефон? Нет. Но теперь экосистемы рушатся сливаются, тоже не только телефон, то уже ходячий банк там или еще что-то. И совсем по-другому выстраиваем и нужно уже сотрудничать с партнерами, которые... Нет, Татьяна. Нет, Татьяна. Теперь? Конкуренция работает по-другому. Система уже изменилась до еще телефонов. Совершенно верно. Система работает по-другому. Конкуренция работает по-другому. Там закон толстого кошелька. Он голосит одно. У кого толще, тот и прав. У того и больше возможностей на рынке. Он диктует, куда и как пойдет рынок. А не то, что там у кого все эти сказки времен перестройки, у кого лучший товар. Дудки. У кого кошелек толстый, тот и побеждает. У меня все. Внутри ты не перестроишься. Это снаружи ты подстраиваться будешь. А внутри человек остается одинаковым в жизни. Его может э, отрихтовать, так сказать, жизнь, заставить думать туда, куда он, так сказать, он не, хо не хотел в предыдущие годы. Если я часто слышу о том, что э, политика не мое дело, политику я не буду, не хочу, то, ну, не хочешь, хорошо тебя цены, тарифы будут учить всю жизнь. Если ты сейчас не хочешь понять, что такое политика, куда ведет именно вот эта политика сегодняшнего дня. И пока ты. Крутишься так и эдак внутри этой политической системы, значит, будь готов получать все эти «подарки» в кавычках. Опять те же самые цены, тарифы и все прочие, так сказать, прелести. приспосабливается но, этой ситуации, но не меняется внутри. Вот Татьяна сейчас и говорит о том, что вот как бы, как я, так сказать, как мне приспосабливаться. Вот, то есть она фактически говорит о том, что я менять ничего не хочу А хочу только, так сказать э, э, Фактически жить по принципу Моя хата с краю Ну что бы меня не трогали Но так не получится Ну да Это в детстве мы в домике спрятались Или под одеем да. А как это уже по-взрослому все Да, все игрушки закончились Я бы сказал, что игрушки закончились 40 лет назад, во время перестройки Ну, а как тут? Чё тут? Немножко осталось. Он округлил немножко. Да, да, да. Я уж на перспективу округляю. 86-й год. Ну, считай, 26-й год. Вот те 40 лет. Чё тут остался? Такие дела. Именно поэтому... Так сказать, и боевые действия, и, так сказать, в перестройку кровушка потекла, и Приднестровье, и К за Кавказье, и Кавказ, и Украина, и Средняя Азия, и Карабах. Ну, и то же самое за Кавказье. Все вот оно. Конкуренция. Да. Кошельки бодаются. Кто кому что-то, хочет доказать. Та самая и поговорка. Абсолютно та самая поговорка. Паны дерутся, у холопов чутбы трещат. И все эти люди, которые попали под раздачу, начиная вот с национальных конфликтов по всей территории бывшего, бывшей республики и Чечня. Ну, в общем, все эти люди, большинство из них наверняка считало, что политика это не для меня. Да, Да, да, да, один в один, точно. Они... Они, сейчас, они сейчас считают, что политика не для меня, они говорят, сделайте нам хорошо, пожалуйста, вот давайте мы выберем тебя, или тебя, или вот того дядю выберем, он, наверное, хороший, вот он придет и сделает нам всем хорошо, а мы тебе, тебе поаплодируем. Вот. Детский сад, да? Да, да, да. Это, это вот так вот, оно, вот разговариваешь, и вот этот вывод, он везде чувствуется. Вы даже вы поговорите с своим окружающим где-то, на рабочую, на учебе, вы примерно это же посылу увидите. То есть вроде со взрослым человеком говоришь, а он тебе вот такие детские вот эти вот мировоззрения. Типа надо человечка поменять, и все хорошо будет, да? Да. Э -э -э, Ребята, это не детские, это аст которая заложена еще на животном уровне, то есть в подсознании. И люди с этим пока ничего сделать не смогут. Смогут, не смогут. Почему? Когда я Давай. учился в школе, почему, когда я учился в институте, почему во мне заложено помогать человеку, а сегодняшние молодые люди не понимают, что такое безвозмездная помощь. Они этого не понимают, без корыстия. Они сидят на жопе и ждут плюшек. Они да. ждут, что что-то они получат за ту или иную, так сказать, вид деятельности. То, то есть, грубо выражаясь, им объяснить, что такое Павк Корчагин и э, стройка узкокалейки для них это дикость, для них это он дурак. И все, кто там были, дураки. Мы да. что, больные, что ли, так сказать, там в такую погоду-непогоду, за просто так что-то там рельс класть? Называется, там какая-то цель была. То есть они этого не... И когда они сталкиваются с таким человеком, который, собственно говоря, вот все вот это вот делал, не то что м -м, болтает про это или рисуется, а который это делает, они этого пугаются, они от этого убегают, потому что им и страшно. Вот как раз, и вот это как раз заложено на живот, это действительно на животное. Это животное, и Когда да. ты видишь, что стадо пошло в какую-то сторону, тебе что-то не уходит. Да. Вот это да. Вот том-то вот и дело. животном. Вот это вот, да, здесь срабатывает, но получается одна вещь. То есть, если э, система образования, советская система образования могла, как говорится, готовить вот такие подходы, заложить такие вот корни, вот э, все, вот они. Если их родители, э, так сказать, моих там одногодок или еще что-то, так сказать, объясняли и... Тоже рассказывали про свою жизнь, про жизнь своих там, дедов, вот, про свою родню, что и как происходило. Значит, школьники это впитывали, сравнивали, и наверняка у них в башке это, так сказать, осталось. А если они ничего и на это не смотрели, а жили по принципу «Моя хата с краю», потому что, в конце концов, обуржуазивание сознаний людей – это, можно сказать, 60-х годов понеслась вот эта вот тема. И она преуспела. Поэтому, собственно говоря, и перестройка произошла. Вот. Ну, что поделаешь? Ситуация такова. Изменения. Потому что политики, политики изменили подходы в те годы как раз. Они ее изменили подход тот самый, как это, чисто политический тезис диктатуру пролетариата и борьба классов. Они это устранили, так сказать, с Хрущевым. Вот. Убрали, и дальше это дело, можно сказать, не поднимали, а продолжали в том же самом русле идти. Вот. В результате как раз и появилось вот такое сознание людей, которое ближе, так сказать, потянулось в буржуазный мир. Буржуазные понятия в башке, так сказать, определились. И вперед. Мещанство, да, мещанство развелось. А я вот даже вижу буквально следующий ход, который сделает буржуазия, когда именно заедет все это дело или как раз или расклады определяться в этой войне. сегодняшней. Они либо предложат того человека, либо такую типа, схему, что он принесет нам мир, а значит это все остановится и его вовсе будут на руках носить. Потому что он бы как бы сделал людям лучше. Хотя, Что? в принципе, они просто поставят на стоп-кран все это дело. Все верно. Вот то и же... какое-то какое время народ это будет в инерции положительно воспринимать. Да. 40 лет уже народ на одну, на другую морковку ведут. Да? Добрый вечер всем. Добрый вечер, Да. Привет. Угу. Вечер. Ну, в принципе, вот, Татьян, вот мы, так сказать... Как наша точка зрения подходит, ты же видишь, что тут не то, что два человека, а достаточное количество людей, которые так или иначе придерживаются именно такого подхода, именно такой точки зрения. Что скажешь на это? Во-первых, я тут услышала да, в рамках одной парадигмы, но четыре отличающиеся точки зрения, и вот это мне нравится здесь, да, что люди взрослые со смысленной, продуманной позицией, и личности. Да, у каждого, у грань он придает, и это тоже помогает понять что-то лучше. Да? И в любом случае, чем больше мнений разных, тем лучше итоговый результат, даже которому придет подсознание большинства людей, услышав все мнения, да, через подсознание, он будет более правильный, более сбалансированный, что поможет всем, извините слово, скажу плохое, но это просто для образа, перевести все наше стадо, все вот наш народ, Планеты через это новое тяжелейшее испытание роботизации. Аминь. Каким боком здесь роботизация? От слова раб. Роботизация от раба. Но мы говорили про политику, а Татьяна нас привела к роботам. И сразу мы попали в будущее. А может, Татьяна говорит про машины? понимаете, просто меня каждый день съедают мозг либертарианцы перед сном. Я их ненавижу. Я сама человек правый. Но либертарианцев я ненавижу, они не любят людей. Потому что они жестокие. Вот. а испытания, которые уже перед нами встали, и они еще больше будут в связи с роботизацией, массовым увольнением людей, ну а мужчины после 40-50, они не смогут быстро переучиться все на айтишника, это невозможно. Вот, это будет трагедия. Я протестую. А вы потому что умничка, но не все такие, вы понимаете, а есть же семьи, где много деток, и там вообще тяжело, И надо найти способ, и скорее всего он левый способ. Вот я сейчас правый, но я сейчас временно, пока это роботизация, то есть лет на 50, я перешла на э, до левый фланг. Но я всегда говорю, ребят, я вас предам. А вот, придам, вы уже мимикрируете. Я скажу, я честно человек. говорю, я вас потом предам. Я пока что стал с левыми, но потом я вас предам через когда лет 30. Если вы доживём, не думаешь, вы а за, ради, а за ради чего ну, предательство будет? Надо Надо провести а правда... большое количество людей, которые не все быстро адаптируются к этой технологии. Через роботизацию это будет тяжелейшее испытание. В тех странах, где будут относиться к этому незаботливо, будет массовая депрессия. Даже будут давать людям эти безусловные доходы. Это приводит мужиков взрослых к депрессиям, понимаете? Мужчина не может сидеть, смотреть там телевизор и получать пособие. Это его заводит через полгода в алкоголизм, депрессию, он умрет. Это все штрихи. Роботизация не главное, Это всего лишь штрихи к общему движению. Причем тут роботизация, зачем на не зацикливается? Понимаете, что вы хотите делать, Насколько я понимаю, если вы право настроения, скажем так, человек, вы сейчас хотите, сказать, что вы воспользуетесь левыми методами, то есть людей объедините, да, сделаете какой-то определенный процесс, после этого людей разобьете обратно все на нации, выведя опять на новый военный конфликт, и все по-новому. Так развлекаться, что собираетесь? Вы правы в том смысле, что я как бы хочу использовать методы левые, но в том смысле, чтобы дать людям государственную помощь в адаптации. То есть там какие-то бесплатные курсы, где людям платят деньги за то, что они там учатся условно без двоек. Три-четыре, что ты получаешь деньги. Вот, то есть как Рузвельт, так как они выходили тоже вот из тяжелого испытания, через поливение в принципе всей страны, причем такое серьезное поливение. Но вы правильно, основную идею вы правильно сказали, поюзать богатые левые методы там. Да. Позвольте мне интерпретировать то, что говорит человек. Я вижу в этом метод капиталистов, то есть владельцев частных капиталов, кинуть очередную косточку эксплуатируемому классу, то есть как бы полевить, как она говорит, а через левость вот эту, увлечь через левость. И потом уже, когда э, с помощью и, и науки, и технологий, и производства мы вытесним э, человеческий живой труд э, через роботизированные системы, насытить тех, кто останется, заметьте, акцентирую, тех, кто останется из эксплуатируемого класса, и им будет достаточно, чтобы они не устраивали революцию. Точка. А Отчего не в расход сразу? Что произошло после прошлой крупной научно-эволюции? Появились новые профессии, да? появились тракторы, да? И нужно было, чтобы люди стояли, сейчас поле обрабатывали спа, с тяпками. Люди начали перебираться массово в города и польские бакалтеры, журналисты, специалисты, и количество инженеров, научных сотрудников резко увеличилось. Я думаю, что сейчас будет то же самое. Просто сейчас изменения будут очень сильные, они уже происходят, очень сильные. И для человеческой психики. И для просто экономического устройства каждой семьи. Это будет невыносимо для 70% людей, как минимум. Не все быстро адаптируются. И вот здесь ты правым методом не пройдешь. Если еще учесть, говорят некоторые ученые, я не знаю, правда или нет, что 15% людей, у них сниженная IQ, они вообще метри, они хорошо проживут жизнь, хорошо воспитают своих деток, но они не могут быстро адаптироваться. Да? Этим людям тоже надо помочь. И дальше мы сволочи какие-то, да? Значит так. <звук> в первую очередь. Вот ориентиры все эти, IQ и все прочие. Э -э вот смотри, У. Татьяна. Я не знаю, какого то года рождения. У нас в школе был один такой правило. и Причем это правило было фактически по всем школам. По... Именно заложено в систему образования Советского Союза. То есть... Если рядом с тобой двоечник, там, калышник там, на единицу, можно сказать, ну не учится. Значит, к, нему, борьбе, к, к нему закрепляли, или к ней закрепляли отличника и отличницу. В принципе, то, что, например, что у нас было, и эта пара за полгода пар, так сказать, пацана, который вот на двойках он из двойк не вылазил, я просто это хорошо помню. Эти двое вытянули его в троищники, причем не то что там что-то подсказывали, как ему там на что ориентироваться, как там нет, они сделали так, чтобы он включил мозги, и он включил, включил мозги, и дело пошло, он выучился. Он стал. Ну, то есть это обычная практика подтягивать отстающих. Да, так вот. Таким образом, именно... поддерживая, поддерживая, воспитывая, точнее, я в человеке коллективно. Верно. Сейчас вот был. Ну, сейчас. Секунду, секунду. Я закончу, потому что мне сейчас это сам надо будет отбежать. Так вот, смысл: этот подход совершенно противоречит. Именно я на этом подходе учился. Я это видел своими глазами. Я видел результат. Так вот, этот подход, он совершенно чуж... чужой для рынка, для капитализма, для этой буржуазной политической системы, для политэкономии буржуазного общества. Это вредный, плохой подход. И обязательно, если человек попытается другому человеку бескорыстно в чем-то помочь, как-то вытянуть из грязи. Сразу он нарвется на кучу проблем, потому что он ломает эту систему. Вот, вот в этом вопрос, Татьян. И поэтому э, ты придерживаешься буржуазных подходов, вот я, к примеру, так. Я, к примеру, я, поди, э, так сказать, совершенно так сказать, это не воспринимаю. Я придерживаюсь других именно просоветских подходов. Потому что вот эта вот система образования, она мне показала, как можно... Из двоечника сделать хорошиста. Потому что со временем тот, так сказать, мальчишка, он стал и на четверке учиться. Но у меня еще был другой пример. Когда человек, которого на работе... Ну, это не непосредственно, так сказать, я видел своими глазами, но я могу доверять тому, кто мне это э, рассказывал. На сто процентов я доверяю. Потому что человек, который, грубо выражаясь, ну, и говорил плохо, и считал плохо, но... Он выучился в школе, поступил в техникум, отучился в техникуме нормально. И после техникума он учился еще и в высшем учебном заведении, стал. И спустя некоторое время, дальше, он уже в этих учебных заведениях не мелькал, но он стал, насколько я помню, ну, можно сказать так, что как раз в заводской администрации, то ли зам главного инженера, ну, кто-то вот по, так, по такому уровню уже пошло. Все, он туда сумел. То есть, ему дали определенный фундамент в знаниях, в умениях, он наложил это на свой рабочий опыт, и дело пошло, а над ним посмеивались первоначально то, что было известно. То есть, таким образом, система изменений политической системы, политэкономической системы, система образования позволяет поднять кучу людей. Ведь не зря же, в конце концов, мы, если обернемся и посмотрим на период после революционной, после гражданской войны, сколько людей, которые вышли, так сказать, из крестьянских семей, из многодетных семей, у которых не было будущего фактически, стали известнейшими людьми изобретателями, хирургами, актерами, известнейшими людьми и тем же самым конструкторами. Если, так сказать, перебрать вот все эти фамилии этих людей, то можно увидеть хоть Углов, хоть Давженко, хоть там, я не знаю, кто там Шпагин. Ну, можно перечислять Петляков, все, всех их можно перечислять. Там масса людей. Вот что такое. Изменение политэкономии. Поэтому политэкономия на, этом, на этой площадке – ключевой фундамент. Вот поэтому, Татьян, мы можем с тобой не сходиться, но разговариваешь нормально, продолжаем разговаривать. Все, я свое сказал, а то мне надо отбежать.